Ты и падаешь. Понимаешь? Туда несет, Вот он. Вот опора. Да. Вот твоя нога. Туда. Да. Вот здесь. Да-да. Вот. Вот боком. Видишь? И у тебя впереди нет опоры. У тебя впереди точка. Вот. Треугольник. все, Ты будешь валить. Вот ногу. Вот боком. Как кисти тормозят. Да-да. Вот ты муж И туда, и сюда, и здесь. Вот у тебя. Видишь, квадрат как какой получается. Вот он мне покажу. Поставь, поставь ногу. Вот, вот смотри, вот, вот мешок, да? Вот, вот в эту часть, вот, вот она, ногу еще. Чуть поуже, поставь, чуть поуже, поуже. Вот, чтобы она мешок шла, вот эта косточка мизинца шла в мешок. Бей. Ударил, остался, на постройку бей. Проверяем. Не спадай. расслабься. Наклоняйся вперед, наклоняйся. Не падаешь? Yeah. Вот еще больше ногу боком поставь. Вот, вот смешок. Вот, так удобнее yeah. же? Yeah. Бей. О! Бей, бей, бей, бей. Во! По-другому? Yeah. Вот. А теперь обратно разверни ногу. Бей. Yeah. Бей. Понял? Yeah. Понял.